Речь у нас идет именно о вот этой зоне. И конкретно, поскольку у нас сейчас мы все-таки рассматриваем больше в листе, давайте одну зону. Смотрите, пожалуйста, в этой области, если у вас болевые ощущения.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 большой палец и массируем по часовой стрелке данную сумму. Делайте это на левой стороне и делайте это на правой стороне. Сейчас мы это делаем просто схематично. На курсе я более подробно все объясню. сейчас мы делаем просто так чтобы понять что это. Там находится именно рефлекторная зона поясничной области и когда у нас есть определенная проблема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 Почему же я упала, собственно говоря? Да, я торопюсь на своей дороге. Да? Что я делаю не так на своей дороге? Да? Где я уже там? Вот. Это как бы глубокий вопрос, либо начать на терапии, либо на кроссе.